Так, ребятушки, всем привет. Давайте пробежимся быстренько по рынку. Что у нас здесь? у нас нет В принципе, да, то есть нефть пока, ладно, пусть оторговывается. Интерес в чем у нас? Интерес в валютах. У нас неплохо вчера после ФРС инструменты все сходили. Первое, да, то есть интерес по еврику Как я и говорил, да, то есть здесь уже я немного ситуацию поменял. Здесь у нас была вот эта область три четвертых отсюда цена благополучно уходит да, то есть доходит в принципе неплохое движение делает сейчас да то есть идет какая-то расторговка посмотрим что получится а мысль да то есть какой доносил до студентов в мастер группе дошли мы до области 12 600 12 650 и отсюда у нас цена направляется в сторону в сторону шарта да то есть пробует обновить твои поэтому в принципе если зацепились то, э, держим позицию если нет можно будет перезайти в районе 12 400 ну, где-то 12 400 12 500 вот где-то вот в этой области да опять же таки исключительно после обновления лоев по целям да то есть первая цель 12 200 вторая цель 112 и третья цель это у нас 1 11 840 принципе да, то есть в принципе сейчас доллар пойдет на укрепление и я допускаю что через какое-то время мы вполне эту цену увидеть можем поэтому на евро максимальное внимание крайне интересен сейчас инструмент так что нужно его ловить так с евреем закончили что у нас есть интересного по фунту по фунту, в принципе, было два было варианта развития событий. Да, данный вариант не особо зашел, да, то есть улетели наверх без каких-либо коррекций. Сейчас мы неоднократно протестировали вот эту область. Сейчас покажу. Да, то есть вот эту область мы неоднократно тестим. А, в принципе, сейчас нужно ждать просто, сможем ли мы преодолеть а, одну, вторую или нет. Если сможем, да, то есть отсюда можем в принципе попробовать рискнуть купить но опасно опять же таки опасно вот есть как бы сможем преодолеть то движение вот сюда честно скажу более безопасный вариант дождаться когда цена выйдет отсюда обновиться снесет стопы вот за этим хаем да и уже с коррекцией уже покупать так было бы намного безопаснее ну где-то вот отсюда либо либо либо либо либо либо вот отсюда. И уже потом вот так заходить в покупки. Надеюсь, мои каракули понятны. Вот, поэтому я бы, наверное, по фунту пока бы не рисковал. Но, опять же таки, если ваш депозит позволяет, то можно э, зайти в покупки. Но достаточно стрёмно, поэтому лучше подождать. Лучше подождать. Так, это у нас фунт. Это у нас фунт. По канадцу. Давайте посмотрим, что по канадцу по канадцу в принципе все благополучно правда без коррекции цель достигнута 1 вторая достигнута вот удержали улетели поэтому очень надеюсь что кто-то из вас от 1 2 продал да то есть это 0,74.85 примерно с этой области что у нас здесь интересного но ну, в принципе не, не дошли вот что сейчас сейчас мы вот в этом обратно вернулись вот в этот флэт вот, и цены сейчас удерживают. Протестировали мы неплохой подс. И сейчас, в принципе, нужно подождать также, чего она торгует. Мое мнение, да, то есть сейчас имеет смысл дождаться коррекции. Вполне возможно, что куда-то вот сюда. И уже, то есть какое -то движение мы можем получить. Но честно скажу, пока многое по канацу ну, скажем так, не самое интересное, не самое прикольное, поэтому, наверное, по канадцу. Никуда заходить не будем, будем просто элементарно ждать. Сейчас поменяем зону, на всякий случай. Посмотрим, что покажет. Ну, в принципе, в принципе как-то так. На основе стопов согласен. Ну, как по мне, лучше подождать. Лучше дождаться, когда она преодолеет и уже с ретеста. То есть всегда лучше заходить с ретеста, когда уже есть какое-то подтверждение. Это мое мнение. Так, что у нас? S&P500. В принципе все происходит великолепно, да, то есть что у нас сейчас. На данный момент мы видим вакуум вакуум сейчас этот планомерно за это хорошо. А, первый вариант, ну фибоначчи вряд ли, сильно сомневаюсь, что оттуда цена уйдет. А вот дойти вот до этих областей, да, до уровня 29.45 вполне цена может. А, крайний вариант, конечно, если цена попробует потестить 2950 не хотелось бы, но тем не менее, может. Поэтому наиболее консервативный вариант это 2945-2950 и отсюда уже продавать. Цели, в принципе, давайте вот это уберемся Если говорить по целям, основная цель это 2908. Да, то есть, вот этот подсмесячный а, апреля месяц. Я допускаю, что очень даже интересно может выглядеть поэтому обратите на него внимание вот и как внутридневная цель вполне допускаю что сегодня может сходить это 2922 да, то есть вполне может здесь цену остановить но ну, ну, сильно сомневаюсь мне кажется пойдет нормально вот а основные основное движение я думаю закончится где-то в районе 2 900, 2 900 нет 2 928 да, то есть где-то вот в этом да, 2 900 28. Да что такое? 2890. То есть вот так, да. Поэтому сюда смотрим. Те, кто торгует сип среднесрочно, очень даже. Очень даже на это похоже. На всякий случай давайте посмотрим, что куда у нас смотрит толпа. Ну, толпа у нас смотрит также, поэтому допускаю, что сейчас сначала кого-нибудь вынесу, да, Ну, потом могут пойти. Посмотрим. Поэтому SIP смотрится достаточно шартово. Ждем, выставляем лимитные ордера и продаем. Так, что у нас еще? ДАКС. ДАКС идет дальше, пока не трогаем. Золотишка у нас, но ну, в принципе, э, сейчас технические проблемки определенные есть, поэтому перевод без убыток. А, честно скажу, идея глупая, да, то есть э, повыше бы переводить, без убыток, но посмотрим, да, то есть так немного спокойней мысль по мысль по золоту а, в принципе как я и говорил да то есть либо отсюда уйдем либо отсюда вот от этой области я и сейчас немножко она неправильно пытаюсь зайти в покупки вполне допускаю что они могут увенчаться успехом а, что касается целей цель в принципе она одна тринадцать тысячу триста вот, посмотрим что из этого получится если выбит по безубытку и получится устранить технические ошибки то буду перезаходить то есть в принципе зашел по всем счетам общая итоговая порядка 7 контрактов сделки посмотрим что из этого получится а, что касается области ну как вариант 1269 крайняя область откуда можно пробовать покупки промежуточные цели они в принципе есть это 12,88 и 12,96 вполне допускаю, что отсюда можно будет попробовать перезайти ну как-то так это что касается золота так, дальше давайте посмотрим швейцарский франк австралиец сейчас я посмотрю на втором особо ничего интересного нету но вот по швейцарскому франку смотрите сейчас да то есть три цели выполнили улетели вниз поэтому в принципе да то есть, есть вероятность да то что доллар будет сейчас укрепляться поэтому вот этого вот эта хотелка может у нас не сработать да то есть мы не увидим франк здесь а что сейчас да то есть посмотрим как цена себя поведет вполне допускаю что от подсад уровня 0.982 мы сможем продать вот так то есть ну примерно движение следующее Движение вот сюда, движение вот сюда, и вполне допускаю, что движение куда-то ниже. То есть пока ничего здесь интересного, просто тупо нет. Поэтому в моменте, как говорится, неинтересно. Что еще? Да, то есть новозеландец неинтересно, иена неинтересно, австралиец, ну давайте покажу австралийца. австралиец у нас что да то есть в принципе отсюда можно пробовать продавать опять же таки без подтверждения как говорится повезет не повезет вот повезет продали зашортили цели в принципе для падения есть раз-два вот не повезло от цена закрепилась выше перезаходим в, лонг отсюда. Вот, в принципе, все поэтому обратите внимание на область 0.7040, 0.7050 отсюда имеет смысл покупать либо если выбит по стопу, то уже переворачиваемся и покупаем, точнее сначала продаем, потом если не получилось покупаем, вот в принципе все мысли на сегодня, кратенько лайтово, все, на этом все пока-пока